Готовиться к сезону это очень здорово, выступать, куда-то ездить, что-то еще. Просто многие не задумываются, сколько это стоит. Я не знаю, что ответить. Потому что у кого-то эти суммы, они ну, для них как карманные деньги. И он говорит, да что там ездит, там слетал туда на самолет, слетал сюда на самолете. Я их понимаю, они молодцы, научились зарабатывать. У меня такого не происходит. У меня достаточно много выплат ежемесячных, которые мне приходится делать в жизни. Поэтому я сейчас, на данный момент, живу в коммунальной комнате. Мой обычный график. Мой обычный график на подготовке. Да, собственно, он у меня не особо отличается... От графика в межсезонье, на самом деле, просто питание меняется, там какие-то тренировки, что-то еще. Тренируюсь я 6 раз в неделю, и седьмой день у меня просто кардио час. Я просыпаюсь примерно около 7 утра, у меня есть онлайн клиенты, есть определенные занятость на форумах, в живой стали, анаболик шопс. Я делаю утром кардио. Завтракаю и ухожу на работу, у меня 1-2-3 клиента, сколько получается в этот день, я стараюсь после этого тренироваться сразу, пока есть силы с утра, пока проснулся, вроде уже поел, проснулся, все можно уже сделать, я тренируюсь, это все примерно, плюс после тренировки кардио, и до дома я добираюсь уже часам к трем. и вечерние клиенты начинаются обычно часов с 6, то есть у меня есть 2-3 часа на то, чтобы приготовить пищу на следующий день или на этой, если не было готово, и собственно, поваляться, отдохнуть. Я, допустим, из тех людей, кто готовится подешевле, я там хожу, выискиваю низкие цены, пятерочка, красные цены, еще что-то. Ну, какие-то такие вещи, то есть кто-то, допустим, кто правильно готовится, а не как я, они там едят лосось, там телятину, парну, еще что-то, потому что это хорошее мясо и желательно его есть, как бы, потому что другой аминокислотный состав, оно по-другому усваивается. И они большие молодцы, то есть я же не говорю, что это плохо, я всегда готовился, говорю, он простой рис, макароны... И курица, и все, и поехали уже. Дальше Пашу там и творог какой-то простой. Это мало похоже на график профессионального спортсмена. Просто нет времени. Элементарно нет времени. А когда оно есть, начинаешь задумываться. Ты вот в кино поедешь, потратишь на это там, 4 часа, например, да, своего времени. Или все-таки ты займешься к домашним днем, или просто думаешь, тупо потупишь, отдохнешь, посидишь. Ну что устаешь, организм не восстанавливается, он не успевает восстановиться. Очень много нагрузок идет физических. Единственное, что выходные я стараюсь в первые половины дня закончить все дела и вечер посвятить хоть немножко отдохнуть. Я смотрю кино, я играю в приставку. Ну, как-то пытаюсь разгрузить голову, в общем, не париться, потому что на подготовке бухать-то нельзя. И, чем-то, чтобы заняться, я стараюсь. Читаю книги, просто отдыхаю. Такой у меня график, у меня, собственно, день сурка, он практически каждый день одинаковый. Не знаю, мне кажется, оно того стоит, потому что деньги не главное, они зарабатываются, это стимул больше зарабатывать, как-то крутиться. Главное заниматься тем в жизни, что тебе нравится. Если вам захотелось выступать на соревнованиях, надо собраться и хотя бы один раз.